Всем привет, это канал НТТСК, меня зовут Антон Мухортиков и сегодня я расскажу о том, что такое жидкие обои, как их наносить, также расскажу о ценах, о их составе и так далее. В состав жидких обоев входит целлюлоза, хлопок, шелк, натуральные красители и клеящая основа. Также в состав обоев могут входить такие вещи, как перламутр, шерсть и так далее. Также туда могут добавляться дополнительные красители для придания определенного нужного цвета. Принцип приготовления смеси обоев очень прост. В сухую смесь добавляют воды и замешивают. Замешивают либо вручную, либо замешивают миксером. Но говорят, что миксером их замешивать не рекомендуют, потому что можно повредить структуру волокон. Их замешивают до однородной смеси, и потом их можно наносить. Наносятся они очень легко обычный, обычным шпатулем или кельмой. Равномерно растираются по стене и они особенно хороши тем, что они имеют определенную толщину. Таким образом, они могут скрывать мелкие неровности в стене. Чем же хороши жидкие обои? В первую очередь они абсолютно гипоаллергенные и они антистатичны, поэтому можно с уверенностью использовать их в интерьерах детских комнат и спален. Они обеспечивают очень хорошую звукоизоляцию, поэтому их можно использовать в домашних кинотеатрах и так далее. Конечно, они не поглощают полностью звук, но они гораздо более звукоизолирующие, чем обычные обои или другие материалы. Также они мягкие и они обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Как я уже сказал, благодаря э, пластичности э, жидких обоев они могут скрывать небольшие огрехи на стенах. И они а, не будут трескаться при появлении небольших с... трещин в стене. Также одним из плюсов является то, что очень легко реставрировать поверхность. Для этого просто а, сначала они смачиваются водой, потом поврежденный участок обоев выбирается и наносится новый участок, с а, опять же, шпателем. Они очень хорошо подходят для отделки колонн, эркеров, арок, потому что с обычными обоями это сделать довольно сложно, с жидкими обоями нанесение довольно простое и они бесшовные. Еще одним плюсом является то, что для их нанесения не требуется специальной подготовки, хотя некоторые пользователи в интернете по отзывам отмечают, что все-таки процесс нанесения довольно непростой, но все же это значительно проще, чем клеить обычные обои, потому что клеить обычные обои лучше все равно вдвоем, жидкие же обои можно наносить одному спокойно. При проведении работ эта смесь жидких обоев, она не пылит, она не имеет какого-то постороннего запаха, хотя э, какие-то дешевые марки обоев, как опять же отмечают пользователи в отзывах, э, имеют запах и приходится после этого помещения проветривать. Стоит отметить, что расход жидких обоев примерно 1 кг на 5-6 квадратных метров, но это все очень вариативно, поэтому нужно смотреть конкретно. Один из главных плюсов жидких обоев, то что можно комбинировать цвета, рисунки, узоры и также наносить эти обои по трафарету, таким образом создавая какие-то красивые узоры на стене. Стоимость жидких обоев варьируется от 150 рублей за квадратный метр до 1000 рублей за квадратный метр. Но средняя цена порядка 250 рублей за квадратный метр. На этом все. Я рассказал об основных плюсах, основных характеристиках жидких обоев. Подписывайтесь на наши новые видео, ставьте лайки. Напишите о каких материалах вам интересно узнать и мы запишем видео о них. Подписывайтесь на наши новые видео. Всем пока!